Привет подписчикам официальной группы «Филин Полимер». Благодарим за то, что все время вы были с нами, участвовали в обсуждениях новостей и вместе с нами восстановили большое количество авто и мотопластика. Приближается осень, а значит работы будет еще больше. По этому случаю мы решили разыграть незаменимый в нашем деле инструмент. Многофункциональное устройство «Дремел» с гибким валом и набором фрез к нему в таком удобном чемоданчике. Условия предельно просты. Сделать вашу фотографию с любым расходным материалом филин-полимер на фоне мастерской и разместить ее в комментарии под этим видео. Также поделиться этой новостью, закрепить пост на своей стене до проведения итогов и, конечно же, быть подписчиком официальной группы ВК. И еще... Если фотография будет в каком-то интересном стилизованном образе, гарантированно получите в подарок один из расходников для сварки пластика. Розыгрыш состоится 15 октября в 12 часов по Москве генератором случайных чисел среди участников, выполнивших все несложные условия. Результат будет опубликован здесь же, в группе ВК.